Дорогие друзья, правительство гордится вашим активом под роликами и поэтому дарит вам фем комбайна. Вы только гляньте, какая ж. Интересно, чем вам в основном запоминается рубрика будни администратора? Я вот, например, думаю, что для кого-то это хороший способ выучить правила. Для некоторых зрителей будни админа могут служить руководством по тому, как попускать идиотов на сервере. Вот вам самый обыкновенный пример того, как частичка меня перекочевала в DarkRP. Какой-то чел откровенно нарушил правила, его забирают на разборке, предъявляют ему за нарушение, и тут он вкидывает фразу «А у тебя есть демка?» Казалось бы, разборка заруинена, но тут ему приходит ответ на вопрос. Отрицает ли он свое нарушение? В обоих случаях ответа на этот вопрос результаты для реального нарушителя будут весьма плачевные и угадайте откуда эти все фразы перекочевали правильно из моих роликов так вот к чему я клоню будни админа это считай большая энциклопедия в мире горисмода о дегенератах которых вы можете тут встретить вместо глав тут каждый выпуск а вместо объектов изучения школьники быдло и уроды сегодня я готов вам представить новую главу этого учебника и будет называться она донатный куратор что может быть лучше чем донатный администратор который получает по щам за свои нарушения в общем погнали смотреть играл я на magic rp IP оставлю в описании вы че алло я вас взорву на а где а где это не вертись я говорю иди отсюда а мы нет мы не воруем нет действительно а че ты делаешь когда в маске там стоишь а у меня маска? А как ее снять? Да я откуда знать? как надел, так и снимай Блин, а если я с ним родился а в детстве? А кто В главных ролях самый а конченый идиот в мире Всё, что ты у меня дома вообще делаешь, я не могу понять За мной гнались зашточённые дети, можете, пожалуйста, выпустить свой дом? А как ты сюда попал? Ну я запрыгнул через балкон и случайно к вам на этаж попал. А почему Когда я тебя не увидел? Я стоял, смотрел через балкон. Серьезно, вы можете спросить у людей, которые там были. Okay. Все, спасибо, вон они. А теперь, ребята, тренируем память, смотрим то, что они стоят в центре детской площадки, это людное место, и они там перебирают оружие, а позже начинают перестрелку. То есть ни одного намека на рейд нету, просто ребята пришли постреляться, запоминайте это. Кстати, вон он, видите, его? Вот. Ну, вон, иди, работай, работай, вот, работай. Вот, вот, это он, иди, это работай. он. Ой-ой-ой-ой! А, что ты? А что ты делаешь? Я не могу понять. Стой, блядь. Алё, ебануто. Ты что творишь? А вот этот стоп-кадр для тех, кто хочет самоутвердиться в комментах и сказать то, что я нарушил ФРРП. Да, я его нарушил. Ты. Идиот, ты чё делаешь? Перестрелка была создана на, на ровном абсолютном месте, вы могли это сами посмотреть, если не поняли, перемотайте. Самое интересное то, что эта перестрелка началась в людном месте, а это уже по правилам сервера нон-РП. На эту детскую площадку можно зайти с двух сторон, также спрыгнуть с крыши, а также есть обзорные места с квартир в общаге. Повторюсь, никакого рейда не было, это просто перестрелка, челики решили на бандитах постреляться. Ты, блядь, с ты, ты хуйней, блядь? Куда я тебя, блядь, стреляю, алло? Что ты творишь? Только что моего челика, блядь. Какого челика? Это не я! Чел ставил челика, точнее, мой чипай. И... Ставил челика сюда, он его убил. Тут Туда пришел полицейский он по ним. Сейчас ко мне понял? Вообще, если честно сказать, я на тот момент нихера не понял, но думаю, ладно, окей. Окей. Толя Flatline, тебя понял. Так, смотри, иди сюда. Что такое? А, ты меня помнишь? Я таких людей, которые заходят на тебя, Просто подэмить. Просто подоймить. Чубак. Хм? Чего? Че ты хочешь? Ты забыл? Кто? Ты меня забыл? Да Ой, я в душе не был. Кто ходу. ты? Кто ты? Что ты хочешь? Да, меня? забыл. А не помнишь, как ты меня за дымом модератора проверял? Тут, видимо, он меня с кем-то перепутал, с предыдущим челиком, которому валил люлей. Но я так и не понял, зачем он начал меня тэпать и выяснять отношения. Это, как минимум, странно, со стороны куратора, пусть даже и донатного. Не помнишь? Вообще, а у меня демка на это имеется. Мир, звонили из-за этого. почему ты Да, вот. Я не разбираю меня. Я он просто телепорт попросил я его не, тапу, я, не врушение, я, я его не тапал, я его не тепал. Я его не топал, я его не теппал. Я его не топал, я его не топал. Я его не теппал. Я его не тол. Я помню, что он до меня доебался вообще, я не понял. Ты понимаешь, что из-за него меня забанили на первый момент. Я написал ЧСВ. Меня разбанили, и я ему сейчас говорю. Да. Бля, подожди, стоп. Что ты делаешь? Короче. Вот, э, что я делаю, уже тебя ебать не должно. что ты хочешь от меня, не могу понять. что ты мне доебал? Подожди, как твой ник, стал? Ник, Стар, можешь сказать? Да тебя ты ебать не что? должно, как у меня ник. Че ты ко мне тыпнулся, горишь, летишь ко мне. Я к тебе тыпнулся, у тебя разговор какой-то есть. Чё ты хочешь от меня? Я? Я? Продолжай, заканчивай мысль. что ты хочешь? Иди сюда. Я? Можешь пока нас оставить? Он же меня просто попросил поговорить. Если я не... Если... Если я не... Это... Как а, что дальше, да? Если я да. не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, а ты меня... Ты когда себе судару купил? Да когда надо, тогда я купил. Чуть тебе нужно от меня? Я тебя спрашиваю еще раз. Ник твой старый, и все. Я не буду тебе говорить свой старый ник. Почему? Потому Подруг что я не ты? хочу. А друг это ты? Кто я? Я Подруг? это я! Я себя знаю. Блять, а ты меня не знаешь, ты, ты в принципе этого не должен знать. Кто я такой? Че ты хочешь, я еще раз спрашиваю. Я, ник твой. Мой ник Толя Флайтлайн. Это вот мой ник. Кстати, а чего у вас за перестрелка была? А, мы рейдили хату, хотели зарейдить. Райдили хату? Серьезно? Угу. Хотели зарейдить. Я начал стрелять, по мне начал этот стрелять, как там было? в фрейме. А мы когда рейдили, они были на балконе. А сейчас мотаете назад, там, где началась перестрелка, где спрыгивает мент с балкона, и смотрите, где они были. Они были в центре детской площадки, то есть никого они не рейдили, никакую дверь не ломали. Соответственно, уже с этого момента он начинает мне чесать про какой-то рейд, которого, в принципе, не было. Они вылезли, по мне, со спаса начали стрелять. То есть вы взламывали... Вас начали стрелять, и вы начали отстреливаться в ответ. Типа да, типа да, типа да. Он спустился? А, типа типа. вас-то не напугало, да? Не забываем то, что его утверждение, мол, они Деле это чистая ложь. А значит, то, что они ходили по людному месту с оружием в руках, это уже правило, но на РП. Но на детской площадке-то было, вас-то вообще не смутило? Так мы рейдили хату. Ну, вы во время перестрелки, что ли, взламывали дверь сразу опять? Нет. Ну, значит, Нет. рейда уже не было. Вы не, за... вы не начали его банально, не закончили. Нет, мы начали рейдить, потом этот выходит, э, как там его, в фрейме, и стреляет по нам со Спаса. Ну, вы закончили рейд? Мы? Мы не закончили, потому что нас... Вот именно, убили. рейда по факту никакого и не было. Вы ничего не, не сломали, рейди... нормально не украли. Я тебе еще раз говорю. <как> Он спрыгнул со Спасом, либо я, я не помню уже. А, я... Взламывал не спас, ты, ты был я... за вора? Я нет, я не за ну, Значит, ты не взламывал. Он уже тупо с этого момента начинает юлить, он не понимает, что он делал, он не помнит банально, что он делал в тот момент, хотя ситуация была буквально меньше пяти минут назад. После этого первая запись обрубается, и сразу же начинается вторая, потому что я иду чекать демку на предмет его обмана. А как оказалось, он нереально сидел чесал про то, что они рейдили, про то, что они там что-то взламывали. А, они там... Не, вы с самого начала стояли без оружия. Что ты мне наебал? В смысле? В прямом. Что? Мы с оружием были. Тебе кинуть где-то был без оружия? Я, я типа говорю, ушел раз, ушел два, ушел три. Он не посвящается, я его убиваю, и кто-то там взломывает. И вылетает этот фрейм. А что ты теперь другую версию рассказываешь? Ты, ты меня фактически хотел наебать. Ты мне говоришь, что ты с самого начала стоял так. там с оружием. Ну, я тебе говорю, мы ставили лицо к стене типа... Этот, послушал, факт Этот факт мне к чему. Этот факт мне к чему. Я твое время не трачу тратить. Ты его начал, когда хотел спросить меня, что у меня там за ник старый был. Я тебя еще раз спрашиваю. Ну, что я тебя сейчас тебя смотрю демку, я вижу момент, где стоит полицейский. Да. Я тебе про самое начало говорю этой ситуации, когда еще были два взломщика там. Вот, вы с самого начала ну, ситуации там ли... стояли. Мы говорили ему, ушли. Или я Нет, я одному говорю, ушел мини-ган достал. Он не послушался, просто пошел вперед, я его убил. Потом вылетает со спасом этот Фрейм. Мне. И начинают стрелять по мне. Меня кто-то убивает сзади. Если вы до сих пор не поняли, зачем я остановил, переслушайте его версию. Она отличается от той, которую он рассказал до того, пока я не посмотрел демку. До просмотра моей демки он говорил про то, что они рейдили квартиру, и только тогда потом к ним прибежали полицейские. А в этом случае они сначала прогнали взломщиков, а потом уже началась перестрелка, и про рейд он не говорит ни слова. Что-то еще. Значит, ты не стоял с самого я начала с оружием говорю. в руках, да? Я стоял. Нет. У меня шесток, ну как, нет, да. как, как стоял, если у меня вот демка на руках, я... сейчас, окей, хорошо, чекай. Ты стоишь без оружия. А ты угрожал, кстати говоря, не полицейскому, ты угрожал челу обычному, и вы в тот момент никого не рейдили. В курсе, нет? Я тебе могу напомнить, в принципе. А что, я убил сначала Типа, потом а, убрал оружие, и ко мне вылетел этот... Ну, я уже достала оружие, ко мне вылетел этот чувак э, в фрейме, и меня начал стрелять. Я тебе сейчас про другое говорю, ты меня не слышишь, что ли? Ты миниганом угрожал, правильно? Да. На детской площадке, правильно? Да, потому что, чтобы они ушли, мы разъездить хотим. Еще одна остановка, он уже настолько запутался в своем пиздеже, потому что он уже говорит, что они не рейдили, а только-только хотели зарейдить. То есть он уже несколько раз подтвердил то, что он обманул администратора во время разборок. Но вы, не соб... вы еще в тот момент не рейдили, да? Нет, я начал взламывать. если я не ошибаюсь. Нет, ты не взламывал, ты стоял залом? с миниганом, ты можешь а, конкретно да, к одной я, версии я вернуться? Я твою знает? версию слышал уже тысячу раз, ты мне можешь на мои вопросы ответить? Я тебе говорю, вот вы стоите у меня на демке... Ты угрожаешь миниганам, челом, взломщикам. Они убегают. Я, в... я Но... не взломщику угрожу. Я не взломщику угрожу. Я не взломщику угрожу. А теперь, что он говорил пару минут ранее? Нет, я одному говорю, ушел, миниган достал. Он не послушался, просто пошел вперед, я его убил. Блин, на... меня на демке взломщики. Вот эти вот в белом. В белых скинах с масками. Ну, я, я им не угрожал, я другому вообще человеку угрожал. А Это там все никого все больше и не было, кроме них. Потом только полиция пришла. Но в тот да? момент, когда вы угрожали им, Потом. никого не было. Но и рейда тоже не было. Получается, вы просто в людном месте, где есть выход на эту улицу Нет. с окон, с кучей вы окон и квартир, рейдить. вы начали угрожать начали прилюдно, рейдить. да? А можешь мне демку показать? Зачем тебе один дем демку показывать? Ты не помнишь, что происходило 5 минут Эй, назад? Покажи мне демку. Что там? Ты не помнишь, что происходило пять минут назад? Я тебе объяснил свою историю, но ну покажи мне свою, демку. Ну все, ты объяснил и свою сейчас... историю. Я посмотрел демку и понял то, что история неверная. Ну... А, давай бань меня, я. Я просто не буду говорить, что я сделал. Ну ладно, давай А что меня. ты сделаешь? Говори. Ребята, внимание, это нарушение правила угрозы снятия. Если что, он ее типа завуалировал, но проблема в том, что он настолько тупой, что он не может нормально завуалировать угрозу. Я не знаю, кто его дома пиздит. Мать, батя, вообще без понятия, но кто-то его точно дома пиздит, что он не может запомнить, что происходило 5 минут назад. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Бань меня. Давай, бань, бань. У меня фул демка записалась, как мы там стояли. И я уговорю лицом. Ну давай, давай. И сейчас. Ты мне сейчас другую вообще версию говоришь. В смысле другую Еще? версию? Я выхожу вот с того дома на балкон. И вижу, что ты скачешь ты по улице ну, с миниганом. Бань меня. У меня есть демка. Ты понимаешь? Ну, на ней же то же самое. Если ты мне не хочешь демку показывать, я сам покажу другому человеку. Все, бань меня. И что толку. ты сударуто купил, я, я вообще не хочу тебе ничего говорить. Ты сударуто купил? Я только потом понял то, что у меня админская привилегия такая крутая оказывается, это насколько она ему глаза мозолила, что он начал на ней заострять внимание. Как вы наверное заметили, я мог его даже юзером скорее всего осадить, потому что, да я и в прошлых роликах так делал, мне не обязательно какая-нибудь супер админская привилегия. Это что есть? В общем, какого рута? Это ты? даже неправильно. Ты сударуто купил себя. И? И? и что? И, типа, ты рассказываешь мне другую историю. И, типа, и говоришь, типа, у меня есть демка. Ну, покажи мне эту демку. Сейчас скажешь, не обязан. Типа, хорошо, баня меня за Просто у меня демка записалась, я сейчас посмотрю. Мне все другое. Давай, баня. Все другое, блин? Да. Что ты сказал? Хорошо, а давай махинацию". сверим, смотри. Действие было там? Бань. Ты что, тупой? Я тебя спрашиваю, решилась. действие было там? Если ты так решаешь, бань меня. Я тебе вопрос задал. В... Действие как там происходило? Вопрос? Я не хочу тебе ничего говорить, бань меня. А, так ты отказываешься дальше продолжать разборки, правильно? Внимание, на серваке есть правило, которое запрещает вам уходить от разговора на админ разборках, если вы обвиняетесь в чем-либо. В этом случае мне нужно составить материал, по которому я буду банить его, а чел просто отказывается дальше говорить и просто кричит мне постоянно «бань». Не, ну а что мне еще остается делать, кроме как ему культурно намекнуть на то, что он еще сейчас может и это правило нарушить, тем самым поджечь ему жопу еще больше и в конце концов немного развязать язык. Ты меня угрожаешь сейчас баном? Ой, не угрожал баном? Я имею в виду, что говорю ли я лицом к стене, он не вот так вот идет. Неадекватное я его убиваю, поведение при разборе поск... жалоб со стороны игрока. Что? И ухода от разбора. Игнорирование администратора. Бан Кого? от 1 до 12 часов. Ты только что говорил, что Давай. не хочешь хочется ним разговаривать. Давай. Давай, я тебе сказал, потому что я тебе все рассказал уже, я тебе не хочу много раз говорить это, ты достал меня уже. Чем а, я тебя достал, ты ебану ты себя то... ведешь, ты мне говоришь про Дэмку, то что ты покажешь а другому администратору и, то... и все такое. Да, ты, да, ты в себе вообще, как ты да. до таких умозаключений доходишь? Пизда, mm -hmm. что ты хочешь от меня mm -hmm. вообще после этого? Я тебе я объясняю, в чем нет, суть нет. нарушений твоих, что ты сделал, не так. Ты мне начинаешь. Все, я заебался тебе объяснять. Но... Не пробиваем. что с тобой ну спорить? Давай, бань меня, бань меня, бань меня. Я куплю и спокойно пойду. Меня сейчас значит, счету есть. Бань меня, давай. А, хорошо. Хорошо, хорошо. Ты переводишь на другой разговор. Я, ну покажи мне демку, давай. Я ты, ты демку хочешь увидеть или чтобы тебя забанили. Да, так да. Бан ты уже не хочешь. А я тебе говорю, хочешь бань? Я все равно сейчас ухожу с Ты не хочешь э, отвечать мне на вопрос, да? Ты не хочешь продолжать разбор? Какой вопрос? Какой вопрос? Я, я тебе задал тебе сказал, вопрос, что не ты не делал покажет. на вот этом фрагменте? Я достал просто крюк, когда не был полицейский, ты понимаешь, что ты... Достал ты крюк, и затем ты достал миниган. На детской площадке. Ну, потом... Да, потому что выпрыгнули полиция. И ты ее не испугался, да? У Мест... меня был миниган, я тебе еще раз говорю. В людном месте. У меня был миниган. В людном Они месте нас ты атаковать. слышишь меня? Покажи нет? мне демку, покажи мне демку. В людном месте тебе еще раз говорю. Достал... То есть вы возле слышать. двери стояли и ломали ее, ты в этот момент достал миниган? Да хорошо ну вон иди работай работай работай как вы видите обман администрации налицо никого он не рейдил еще и обман админа блять да давай бань бань бань ну, мне фу, бан. демка записалась, где мы там а даже были. Тама, давай. Дама, давай, там, а -а -а. Блядь, учись разговаривать. Сейчас тебя дискорд кидаю, добавляешь и смотришь, где ты обосрался. Я тебе сейчас обрисую все по пунктам, окей? Я не обязан тебя в дискорд кидать. Ты мне уже кинул свой дискорд, ебанутый. А вдруг ты мне спамить будешь. Все, можно... Так ты не идешь Я в дискорд больше, все? Я не обязан в дискорд идти а вдруг. Ты, ты демка... сам просил Я показать не... демку, долбоеб. Уже поздно. Все, короче, нахуй, иди, чел. Давай, давай. А, баньте не неадекват, не забанишь, я демку на тикет отправлю. Ну, я и так отправлю, давай, удачи тебе. А, то есть ты угрожаешь мне еще, да? Нет, я тебе сказала, я просто тикет напишу на тебе, Потому что ты купишь себе сюда дорогу недавно и такой базарик, ты понимаешь? И что ты мне сделаешь? Маме пожаловаться. Я на ней сладко пожаловалась и тикет. Ах ты наш грабитель младший, ну заплачь. А, Угроза администрации 0.16. Бан Чис... 24 часа. Толя. Потом у тебя уход от разборок, да. ты не хочешь продолжать разборки. Ну, баня. я тебе говорю, ты мне... Не обману, <как> Сейчас, другую версию, я просто напишу тикет на тебя, потому что у меня есть записана демка. Как у меня все там было. И, я хули, ты сидишь, да? И да? хули ты сделаешь? Шоу хорош. И ты сделаешь? тикет на тебя напишу. Тикет на Короче, ебальник, закрой свой свинота, блядь. болотный житель, сука, со своей Привет. демкой. Я твою демку и тебя, в принципе, в рот имел. Понимаешь? Привет. Если ты нарушил правила многократно со своим Ай, дружком, и еще сам до меня доебался, я тебе должен, типа, объяснить там, какой у меня был старый ник. Вроде нормально. Да-да-да-да-да. У меня фу-демка написала. Да, да, да. Здравствуйте, на вас жалоба. жалобом... А, ладно. Можно? Когда ты освободишь Нет. его? Когда ты на него жалоба? Да, на него жалоба. А я его сейчас на 36 часов в баню. Ну, Давай. когда забанишь, можешь, пожалуйста, этот, мне сообщить? Да, пожалуйста. это вот буквально сейчас. Вот подожди, правило, что там какой-то есть, где и, чел и, неадекватно и, и, себя ведет на разборках и всячески а уходит да, да, в 12 часов. 12? 12, 12 часов. 12? 12 часов. Закрой Утас. ебало, Утас. я, я не с тобой разговариваю. Давай я сейчас позову ебальник закрой свой ты поплачь блин Приветствую. Что такое? Короче, привет короче мы разбираемся он плачет он заебал уже меня я ему объясняю вообще началось все с того что он до меня докопался мол ты сейчас быстро 43. ко мне тыпаешься цахцу и... и потом потом получается смотри что... Ага, ну он сейчас будет еще мешать. Подожди, пусть он расскажет сначала. Я расскажу, правильно? Да, да, да, да, ты говоришь Ну, он сейчас ебаник все не закроет, я поэтому на всякий его пока что в муд кину. Вот. Началось все с того, что я был свидетелем нарушения правила ННРП Они, как он говорит, рейдили квартиру вот ту вот ту, которая подъем имеет на небольшую крышу, правильно? У меня на демке видно то, что они нормально к этой квартире не подошли, но он бегает по детской площадке, перебирая оружие. То СВД, то крюк, то миниган. Это на демке у меня все записалось, после чего они начинают перестрелку с полицией. Его не смутило то, что перестрелка происходит... На территории детской площадки, что, в принципе, во-первых, является общественным во-вторых, является местом таким, у которого есть выходы для просмотра. Вот те, вот те, вот там тоннель, вот там тоннель. Может быть, даже вон там, с учетом того, что квартиру эту еще не рейдили и не ломали. Я это учел, но еще не успел я даже нормально взять профу админа или же подать на него жалобу. Он тэпается ко мне тут же выходя из РП-профессии, подлетает ко мне, говорит, мол, ты сейчас ко мне быстро тэпаешься, надо поговорить. Я думаю, ну ладно, я тэпаюсь. Он начинает меня расспрашивать про то, какой у меня был раньше ник Вот, он начал Вспоминать там, как, как, как его Кто-то там когда-то забанил В общем, мне какую-то он хуйню не, несусветную Начал гнать про это, и, и говорит Типа, называй свой старый ник, у тебя очень Похож голос, но я ему в принципе его не Обязан называть, потом Я начал ему задавать в ответ вопросы насчет Этой РП ситуации, ну, хотя РП ситуации-то с натяжкой назвать можно На что он начинает мне рассказывать Вообще полную хуйню, мол, они Рейдили эту квартиру, а полиция пришла в этот момент, как э, они уже рейдили эту квартиру, но у меня на дымке видно то, что полиция, то есть кто-то из вас, может быть даже ты, вот оттуда уже подходил к ним, а он вот здесь вот бегает по центру, возле песочницы с миниганом. То есть, возле двери они не сидели, они не ломали двери Вот, смотри, получается, скажу для начала так, что если ты видишь нарушение и ты считаешь, что действительно игрок нарушил То ты можешь выдать ему наказание и даже, ну, как бы не разбираться в ситуации То есть, потому что ты увидел это и ты понял, что он нарушил Да, а но тут потом... вырисовывается несколько а -а -а. разных других интересных моментов Тебе, как, перечислить все? Ну, давай Ну, вот смотри, я ему задаю вам вопросы конкретные, касающиеся этой ситуации он мне говорит, что, мол, они рейдили. На демке не видно, чтобы они рейдили. Я выхожу, начинается перестрелка, а перестрелка начинается даже не возле двери, когда их палят на взломе. Они не ломали двери. Рейда не было как такового. Просто начали стреляться из ничего. Бандиты в людном месте. Это первое нон-рп. Второе, это то, что он мне утверждает одно, а на демке у меня совсем другое. Это уже, считается идет как, ну... Какой-никакой, да, обман администратора. Я ему пытаюсь это объяснить, что то, что он говорит, в принципе, является неправдой. Насчет э, этого он мне начинает угрожать снятием. Он говорит, у меня демка на тебя пишется, я скину ее администратору. Начал мне говорить про то, что я там купил какую-то привилегию, то, что я неправильно базарю. Ну, то есть он, я не пойму, зачем он вообще рот свою гнило открыл. Я ему объясняю про нарушение, он мне говорит там про снятие и про прочую хуйню. Потом я говорю, давай уже все, ты настаиваешь на том, чтобы пойти в ДС, показать тебе демку. Я говорю, давай пойдем. Такой, нет, я не буду с тобой разговаривать, все, теперь поздно показывать мне демку, все, теперь бань меня, я куплю разбан, мне типа похуй будет, и я еще плюс на тебя подам ЖБ. А, у него получается махинация, это бан от одного дня до четырех дней, это если он тебя обманывал именно в ситуации, и можно приписать ему 0.16, это как бы угроза администрации. Поскольку ты, как бы, можешь и в РП разбираться, поэтому я думаю, это так будет. Ну, теперь пусть он объяснит. Давай, Подчасти. сейчас я с него мут сниму. Смотри, хорошо, бань меня за это, ну смотри. Во-первых, я тебе не угрожал снятием, я просто сказал, я на тебя деньги напишу. А во-вторых, ты меня обозвал, я говорю, забань меня сейчас в рейме, либо он меня пусть забанят, но у него тоже неадекватное поведение. Он меня оскорблял на разборках, так что все. Я ничего не А имею, как я тебя оскорбил? Что, он, я не буду называть, потому что у меня спят. А говорят, Ну ты можешь шепотом сказать, я не знаю. Да. Ну в чат тогда -то напиши. Должна же быть смекалка какая-то, в конце концов. Ты меня гнилой тварью сказал. А что ты не тварь? Ты ведешься как тварь, у тебя поведение как твари. Банк 12 часов. Ну, нет, у тебя больше бан, кстати. Мне похуй, меня разгонили, я ищу <и> нарушители. Мне, похуй, бани, себя бань на 12 часов. 12 часов за чё? За то, что ты себя ведешь, как ебанутый. Неадекват. Ты тут горланил во всю глотку, пока вон в фрейме не пришел. Я не знаю, честно, кто он, но, видимо, ты очень сильно сышься, когда он тут рядом стоит. Он тебя кормит, признайся. Не в обиду, если что. Он тебя кормит, да? И поэтому ты так тихо себя ведешь. Ахаха. 200 IQ ответы чек. Аха. Ну, я щит. Ну как бы, вот и все, в принципе, я Нет. думаю, закончено. Покормили Сразу. добренько. Вот, вот я снова у себя дома, блядь. Решение высшего состава о поведении на сервере. Махинация, нелепотное поведение. Сувер. Ты хочешь меня ограбить?